Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 6 июля, и сегодня в своем первом материале я хочу коснуться очень важной темы, которую я назвал «Лисичанский излом». Эта тема касается проблем, связанных с ВСУ, после того, как украинские вооруженные силы были разбиты под Северодонецком и Сечанском. На самом деле, это, это сражение имело очень много разных последствий, в основном пагубных, причем не только для вооруженных сил Украины, но и для населения Украины, а еще для западных партнеров, так называемых Украины. Ну, первый момент, который я хотел бы осветить, это в сети уже появилось. Несколько видео, посвященных встрече офицеров и солдат ВСУ, которые вышли из окружения. Но вышли они не вместе, а порознь. Дело в том, что многие офицеры украинских вооруженных сил бросили своих подопечных, понимая, что части их обречены, ну и, соответственно, оставили своих подчиненных. Ну и понятно, что произошло потом. Они приписаны к одной части, они являются по сути подчиненными руководством, их обратно соединили вместе и эти самые подчиненные начали задавать своим офицерам вопросы. Понятно, как это все сказалось на атмосфере внутри вооруженных сил и этот конфликт, судя по украинским пабликам, он пока только набирает обороты и становится все более и более массовым. То есть солдатская масса поняла, что они просто расходуем материал, мясо войны на которое плевать не только высшему руководству в Киеве, но и даже собственным офицерам, что, естественно, самым неблагоприятным образом сказывается на боеспособности ВСУ. Второй не менее важный момент – это невосполнимые потери. Они составляют десятки тысяч солдат по разным оценкам, более-менее адекватным. На сегодняшние безвозвратные потери это убитые. Пленные пропавшие обезьями составляют в украинских вооруженных силах цифру примерно 50-70 тысяч человек. По официальным цифрам это всего 10 тысяч человек и сколько угодно можно привлекать к замыливанию этой цифры как Зеленского так и Арестовича, тем не менее солдат же не обманешь. Они прекрасно знают уровень потерь соответственно все это идет по сарафанному радио доходит до населения и это мешает мобилизации. В том числе и по этой причине вчера было принято решение прикрепить по сути всех военнообязанных украинских мужчин к своим военным округам. То есть с сегодняшнего дня я так понимаю если не будет отменено это постановление пока у меня данных о том что отменено нет это пока распространяется на Запорожскую область. Так вот каждый военнообязанный Мужчина, если он находится не по месту жительства, должен предъявить отпускной талон, почему он находится не по месту жительства. Но почему так произошло? Потому что подавляющее большинство мобилизуемых, они скрываются от мобилизации. Зачастую они тоже являются патриотами, но ну это фейсбучные патриоты, но умирать за свои идеи они не спешат. А есть еще люди, которые просто принципиально не разделяют позиции властей и, соответственно, ждут освобождения от действующего режима. Неважно по каким причинам, но подавляющее большинство украинских мобилизуемых скрывается от своих военкоматов, как тараканы от дневного света. Ну и понятно, почему сегодня вводят такие драконовские методы. К осени планируется набрать миллионную армию, набирать ее не Соответственно, введением все более и более жестких мер, политическое руководство страны, вслед за ним и военное руководство страны, пытаются решить эту проблему, озлобляя тем самым население. И это тоже является частью последствий Лисичанского излома. Но есть еще и третье последствие, оно касается западных так называемых партнеров. Запад, увидев результаты первой фазы войны, когда российские вооруженные силы шли на Киев, потом ушли из-под Киева, они оценивали перспективы СУ гораздо более оптимистично, чем это делают сегодня. Западные военные эксперты должным образом оценили новую тактику вооруженных сил Российской Федерации о перемалывании украинских вооруженных сил, перемалывании техник, которые у них есть на вооружении. И уже сходятся во мнении, что если ничего принципиально не изменится, то через 5-6 месяцев украинские вооруженные силы будут разгромлены. И отсюда возникает вопрос, а стоит ли сегодня вкладывать в киевский режим те ресурсы, которые уже намечены к выделению. И самое важное, в военную технику. На самом деле с военной техники у самих стран Запада очень большие напряженки. И те сотни танков, артиллерийских систем и бронемашин, которые уже намечены к передаче осенью по итогам саммита стран НАТО, они, как говорится, будут отрываться от живого. И восполнить эти поставки они не смогут еще на протяжении даже немногих месяцев, а нескольких лет. А война за передел мира только началась. И отсюда у западных экспертов, соответственно, далее у западных политиков, становится такая дилемма. А стоит ли помогать киевскому режиму, который обречен? И если верить изданию за Телеграф, которая опубликовала вот эти сомнения в открытую, у киевского режима есть всего несколько месяцев, чтобы убедить, своих западных партнеров в том, что поддержка этого самого режима – это не бесполезное занятие. А нам, соответственно, исходя из этого, нужно делать следующее. Нужно убедить западных партнеров, что это действительно бесполезное занятие. А значит нужно нанести еще одно мощное поражение украинским вооруженным силам в том же стиле, как это было сделано в Северодонецке и Лисичанске. И это именно сегодня начинают делать союзные силы на Славянско-Краматорском направлении. Именно по этой причине будущее битва, которая на самом деле уже продолжается на протяжении нескольких дней, об этом мы в том числе поговорим сегодня вечером, критически важно для будущей победы. Она может похоронить остатки боеспособности украинских вооруженных сил. Также она может похоронить остатки уверенности населения Украины, что они когда-то там победят. А еще самое важное, эта битва может похоронить последние надежды Запада на то, что Украине, как их форпосту против России, удастся устоять. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном материале. На этом я по этой теме на пока все. До свидания и до вечера.